Раньше э -э, во все века лечили людей бабушки, дедушки там наши, да. Они же как-то это все делали, видели. И э -э, смотрим на человека ровно и видно. Ну, во-первых, вперед наклоняется, да, эту проблему с поясницей. Во-вторых, плечо вот это выше, сразу видно, да. И э -э, шея навык наклонена вот сюда. Э -э, кривошея называется. Сюда, туда Видите, вечно, да, вот видно, вот отсюда, видно, да, с этой стороны. Прям конкретно да, да. Да. значит складочки. да по складкам можно посмотреть пока человек в одежде например в майке да можно вот э, поставить его так вот, как солдатика чтобы он походил ноги высоко поднимая ну, как, раз, как у скелета раз назад отведен ну, как у скелета да получается да. и по складкам на майке тоже там видно да как они ходят неравномерно. Так, все, пока стоим. Значит, у нас первое подозрение, что это сколиоз. Раз поднялось это плечо, то, по идее, предположим, таз должен подняться, да? Как минимум, э, организм сам себя выравнивает, пойдет С-образный сколиоз вот так вот. Но не обязательно. Бывает сколиоз э, односторонний, да? Ну, чаще С-образный, то есть двухсторонний. Компенсионатура скелет себя выравнивает. Это вот... Поясница, если в эту сторону, то будем делать с стороны, да? Но, соответственно, шея, она, по идее, тоже не будет уже на боку находиться. Значит, третий изгиб будет шея. И, как минимум, у нас всегда организм отвечает вверх и низ в противофазе. Если хотя бы один позвонок вверху повернут, да, например, атлант, то как можно ниже, там, L5, L4, L3, они могут быть повернуты, соответственно, влево, в противоположную сторону. И также отдельный грудное отдел. Да, если тут один вправо, один будет влево повернут. Далее подтверждение, что... Подтвердить вот сюда теперь. Что сколиоз... Можно вытащить язык широко, вот так. И смотрим на вот эти вот бугорки. Да? То есть получается... Чем ниже эта голова, да, тем выше туда, то вот ближе к пояснице. Видно, что вот этот бугорок выше, да? да. Соответственно, а все, Соответственно, скорее всего, вот тут будет ну, в пояснице правосторонний сколиоз. Что нам подсказывает, что если тут левосторонний, то тут правосторонний. То, по идее, да, по логике, должен быть. Теперь можно с закрытыми глазами поставить человека и прямые руки сведи ладонями вместе друг с другом. Все, сведи, оставляй. Отпускай, руки. Глаза можно открыть. Смотрим по длине пальцев. Ну, почти одинаковые, да? Вот немножко. Вот с этой стороны правая рука выше, да? Получилось. Ой, правая правая, да. Что... Немножко нелогично в данном случае, потому что если сколиоз левосторонний да, в грудном отделе, то, по идее, вот это плечо, оно выше, оно сюда, развернуто, да, по идее, должно быть ну, вот так вот, да. Ну, может быть, ты подготовился, может быть, ты как-то специально накидан сжал, да. Ну, и вот недостоверный способ. Вот, точно. Так, ну, так получилось, да. Вот, да. Точно. Да. Иди, Опускай руки. Я не помню, движение сделано и контролировано? Да. Ну, может, человек контролируется, может, еще как-то, да. Потом складываем руки вот так на груди. Смотрим по расстоянию вот этих вот отверстий, да? Электричны они или нет? Плохо видно, но видно, видно, видно, видно, что локоть больше выпирает. Вот да, видно. видно, да, видно да? Да. Все, пускай руки. Соответственно, по ключицам, да, смотрим. У высоте. Либо листики бумаги кладем так и, да? Обидно, да. Обидно. Человеку обидно. показываем зеркало, да, вот ты видишь, насколько у тебя, ну, как бы, до процедуры и там после серии процедур, насколько выровнялось. как показатель да. Либо стойте сзади него, там в черной одежде какого-нибудь, чтобы видел, да, ну, в любом э, темном. Одеяние, чтобы он видел, да? А... Теперь Погоняйся задом Спиной передом Кресу передом Попробую сложить руки вот так За спиной Не, не получится Так, Тогда... Тогда... да? Удиваешься Логи, логи, логи Тяжело, да? Вот смотрим, Есть опять получается Расстоянием, да? вот здесь больше решили, да? А, я думаю, здесь больше, сначала. Если правой руке не дают А, тут плечо не дают. Да. Ну, по идее, смотрим по вот этим расстояниям, да? Все, опускай руки. Так, тяжело стоять так долго, да? нормально. Mm -hmm. да, так, это, тяжело. Он, он, он, Вот так вот, да. <свят> Теперь проверяем вот этим ямочкам да они ну прежде всего они должны быть симметричны относительно оси да вот позвоночник идет со складкой между поп прямая линия да может по мастера и вот эти ямочки давайте кстати нарисуем немножко нарисуем Это симметричность тела называется симметрия. Да. Вот видно, расстояние здесь короче, здесь больше, да? А это да. Чуть, чуть выше, да. это чуть ниже. А -а -а -а -а. Наше предположение было, что вот этот э -а -а, гребень позвоночной кости будет выше, да? Сбоку прицеливаемся, проверяем, оказалось нет казалось вот это выше. Из плеча выше здесь, да? Да, из плеча это выше здесь. Что, да, что как бы нестандартно. По идее должно быть наоборот. То есть при сколиозе Давайте. просто примерно покажу. При правильном сколиозе вот крестец если один таз повернут вверх да то Противоположным плечом будет поворотник вверх. Собразный позвоночник вот так будет у нас находиться, да, и в шее вот распрямляться вот так, в эту сторону. вот ну, как бы идеально бывает идеально, как бы, да? бывает односторонний, например. По какой-то причине, либо врожденные ноги там надо быть равны, разной длины, да, а, либо там... Что-то еще там с тазом. То есть крестец может быть например, в другую сторону, да, здесь относительно. Соответственно, это влияет на высоту ног. Вот пошли стопы. Соответственно, такая пяточка, да? И здесь. еще Вот и вот, вот получается. Вот так. То есть у нас получилось так, Нет, Вот линия. Вот линия пошла боком, да? Mm -hmm. Соответственно, будет искажение в коленях и в э, пятках. То есть, нога, это получается, удлинилась, да, но, но опор обземленно должен быть на одной горизонтали, поэтому подворачивать пятку как правило, внутрь подворачивается. Плечи пошли в противоположную сторону. <coughs> И наше воздействие будет какое? Соответственно, нам надо будет давить на таз с этой стороны, на <coughs> скрозо грудном отделе с этой стороны, да? Ноги вытягивать с этой стороны, все целиком, да, ну, и править пятку с этой стороны. Получается, что у нас мышцы укорочены вот здесь, вот здесь будут укорочены, вот тут будут укорочены, да, все получается как бы с одной, с одной стороны, да, то есть в гипертонусе они будут, да, нам их надо будет расслаблять, а вот эти мышцы наоборот надо будут напрягать. То есть, э, они в гипотонусе, они перерастянуты, они могут быть наоборот. Вот, ну сами видите, они такие вот длинные получаются, да? Э, вот проверяем теперь, да? Вот эти точки. Как я вам говорил, что э, относительно крестца, крестец, да, вот это точке таза, они могут поворачиваться. Соответственно, да, если, если вот тут ноги по бокам, да, то, соответственно, при повороте таза вверх, получается, нога укорачивается. Но это еще вопрос, эта нога укоротилась или это удлинилась? Это еще надо проверить. Так, ну, сначала про. А, вот Да. Опять движение по Покажет теперь. Проверяем, соответственно, накладываем на эти э, косточки пальца. А тут на боковую поверхность. И просим человека, напомню, шею доключить. И сгальдливаемся дальше. Скручиваемся вниз, вниз, вниз, вниз, насколько получается. Руки висят, плечи висят. Вот стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. все. Смотрим как в прицел, да. С такой стороны, ну вот видно, да? Немножко с этой стороны больше позвоночник. Как, как правило, mm -hmm. как я говорил, с ротация идет. Да? То есть, по идее, должны были бы с этой стороны повернуться боковое отверстие. И получается, реберная дуга тут увеличена. Mm -hmm. Но этого сейчас нету, да? Mm -hmm. про, ну конечно, про, его уже проработали. Двигаться, нагибается ниже, насколько можно. Да? Стоп, стоп. Вот теперь вот эту часть смотрим, да? Здесь видно, что немножко ребра глубоко вот дуба пошли. Дальше, ну посмотрите, в него, да? Вверх не подняты, но зато вот тут выбирают, с этой стороны. Выгибайся насколько можешь максимально. Соответственно, смотрим вот здесь. И вот этот косточки, где поднялись, выше. С этой стороны. Теперь плавно поднимайся вверх. Это мы глазами смотрели, да? Поднимайся, поднимайся, поднимайся. А здесь вот щупаем пальцами, поднимайся полностью, полностью. Больно? Расправляйся, расправляйся, расправляйся до конца. Смотрим, как ходят вот эти вот точки. Давай еще раз нагибайся. Вот, посты немножко. Все равно они сдвинуты на такой позе. Смотрите, вот они по высоте выровнулись. Опускайся. В смысле, поднимайся, поднимайся вверх. Да, вот получается, вот этот таз, он больше уходит. Сначала, ну, я пальцем пощупал, они сначала при наклоне одинаково уходят, да, потом это догоняет и, и ускоряется, и уходит выше. Угу. Но это еще не все. Надо ягодицы расслабить, смотри. Вот теперь щупаем Нижняя часть э, подвдошка косточки вот она. Это вот эта кость. Напряг. Надо ну, да, перемещаться на одну. Но... Да? Для расслабления. Да? А, для расслабления. Да. То есть вот они, где крепятся, да, вот, эту вот косточку мы мыщупали снизу. То есть вот эти пощупали по высоте, да, вот тут пощупали. А теперь ссунь зон. Так, с переводом Еще вторую жизнь сослать. А две одной минуты сможешь расслабить. Вот, вот. Тоже такая же. Да, большая Но здесь ну, почему-то не жить. Где куда попал, жил в данного человека. Еще, еще, еще, еще. Не больно? здесь чувствуется. Здесь расслабься, левую, левую. Не хожу. Вот, я держу, да? А, ты стоишь на левой ноге и поднимай правое колено вверх. Я тебя держу, держу, не пойдешь. Ну, поднимай. пояс. Опускай вниз. Поднимай вверх. Опускай вниз. По логике вещей, когда он поднимает колено, она должна ходить вниз. Когда опускает, вверх поднимается, да. Он практически на месте стоит. Общем, все Здесь держит. Да, он ну что-то там что-то его там держит. Вот Теперь вставай только на правую ногу. Просто не подойди, подожди, просто стой, просто стой. Ягодицы расслабили. Проверяемся стороны. Не могу ее нащупать. С нижнюю нижнюю номер. С сожалением. Не немножко. Там такая. Вообще не могу нащупать. Так, давай вот эту ногу поднимай вверх Вот, тут опускается вниз, самая косточка, да, поднимай, Опусти, подними Здесь подвижность хорошо Хорошо ходит, да? Значит, мы предполагаем теперь, да, одеться, что здесь подвижность есть То есть, на самом деле, <coughs> здесь он <таз> правильно стоит <coughs> Неправильно вот это стоит То есть, вот это зажар Тогда проверяем дальше. Попросим тебя лечь на спину, до головы в сторону.